Друзья, всем привет! На связи Олег Шабалин. И в сегодняшнем интервью я вдруг вспомнил о том, что у меня есть очень хороший знакомый, с которым я познакомился, будучи на Бали. Это Александр Андреянов. Вот. Саша является предпринимателем. Продюсером, так как я помню, когда с тобой познакомился, я как раз-таки занимался этой темой, и мне она была очень интересна, продюсирование. И также ведет онлайн-бизнес, курсы, о которых я некоторых сегодня задам вопросы. Также написал ряд книг, вот. и поэтому всего, сейчас в процессе интервью я задам ряд вопросов, после которых, я думаю, и мне, и вам будет более ясно и понятно, чем же все-таки Саша занимается и почему я захотел взять интервью именно у тебя. Саша, привет! Привет, Олег, очень приятно. Э, ну, мы... Кто-то музыка играет, да, там? Нет, у меня музыки нету. Нет, да, а какие звуки. Да, мне очень приятно, что ты меня пригласил. Я сегодня постараюсь ну, быть открытым, честным, как я, в принципе, всегда это делаю, и максимально полезным. Поэтому ты меня можешь спрашивать, эксплуатировать, да, вот ну, на протяжении своего времени я постараюсь поделиться вот максимально лучшим полезным, да, контентом, самое главное, навыками, которые, возможно, могут пригодиться тебе или твоим зрителям. А где ты планируешь размещать это видео? Видео я размещу на своем канале, называется, ну, оно одноименно, Олег Шабалин, вот, ну, и также во всех соцсетях. Ага. Ну, оно будет в открытом доступе, поэтому посмотреть, скопировать, даже при желании скачать его сможет каждый, и где-то там у себя сохранить или разместить. Я в этом плане открыт, пожалуйста. Любое мое интервью можно скачать и сделать с ним что угодно. Mm -hmm. Хорошо. Да, пусть им пользуются люди которым может быть это полезно ну что я готов слушать твои вопросы готов на них отвечать что ты приготовил сегодня для меня это такая загадка какие темы тебе известны чем ты сейчас занимаешься ну вообще первый вопрос который я бы хотел задать это почитав сегодня еще более подробно твою историю я увидел что ты как и ну как мне встречалась достаточно большое количество предпринимателей столкнулся с тем, что в один прекрасный момент ты оказался в большой жопе с большим долгом, вот. И мне интересно первый вопрос задать, это как ты, собственно говоря, выбрался из этой жопы, что ты сделал для этого. И второй вопрос, который интересует меня, это нужно ли все-таки это такой обязательный критерий что ли, что нужно обязательно когда-нибудь упасть на дно, попасть в такую жопу, чтобы получить все необходимые инсайты, озарения, и уже потом начать, наконец, раскрывать свои таланты, творчество? Подскажи, пожалуйста. Хороший Да, такой а вопрос да. очень емкий. А, вообще, ты знаешь, как на это посмотреть? Есть, можно сказать, что это ну, реальная жопа, вот, а можно, допустим, посмотреть, что это период трансформации. И ум просто воспринимает это как вот такая задница, потому что у меня вот буквально недавно был примерно такой же период трансформации, то есть мы с моим партнером год создавали очень крупную IT-компанию, ну такую миллиардную, то есть очень крупную, и ну, течение, так скажем, обстоятельств привели к тому, что нам пришлось разойтись, то есть наши дороги разошлись. И у меня был период на протяжении, наверное, месяца или двух, когда, знаешь, ты уже в голове нарисовал себе картину, как уже там ваше творчество пользуется творчеством весь мир, и вот там компания в топе там компании, и в один прекрасный момент все твои мечты, они разбиваются о лодку правды, да, о жизни. Вот. И был реальный период такой, он... Ну, период стресса, такой период непонимания, что сейчас делать. То есть ты целый год, получается, шел никуда, и вот опять сейчас все там, с нуля начинает, вот этот тот период. И можно его оценить как жопу, ты прав, вот. А можно оценить, что просто в этот момент идет рождение нового, да, как генезис, как зарождение чего-то нового. Когда ты своим сознанием не можешь понять, что же происходит, то есть ты… Ну, как бы все твое бытие, оно выходит за грани твоего твое понимания осознанности, и твой ум думает, что все, ну, как бы, это задница. А на самом mm -hmm. деле, ну, в этот момент ум он адаптируется к новым условиям, к новым возможностям. Вот я в тот момент, когда, можно сказать, полная была разруха всего, и непонятно там с командой и так далее. В этот момент я создал еще где-то, наверное, четыре компании. То есть пятая еще в работе. То есть вот буквально там сразу после распада, так скажем, нашего партнерства создалось 4, ну вот и пятая компания сейчас в работе еще. Поэтому как смотреть, да, на это состояние? На тот момент для меня тоже казалось это очень страшно, 2008 год был, мне было 26 лет примерно. Я уже был там миллионером и компания была строительная крупная и там машинные квартиры, то есть все хорошо. И в 2008 году я как сейчас помню 8 объектов у нас было строительных. Да, ты можешь пока кнопочку на микрофончик, а то я себя слышу. Вот. Хорошо. И, да, и, и на тот момент 2008 год, по-моему, это где-то ноябрь месяц. У нас в работе 8 объектов, и они все останавливаются, или даже больше, где-то 10, то есть у нас там был комбинат, у нас там была гостиница, фитнес-центр, ресторан, очень ну, такой крупный, большой, и все в один прекрасный момент останавливается, а штат там 300 человек, э -э -э Damn. там одних только ну, товаров надо было покупать в неделю, там чуть ли не полторы тысячи, только полтора миллиона только краски, и... Вот, но ну, это была на самом деле стрессовая ситуация. И никто не мог помочь, да, никто не мог подсказать, потому что все примерно попали в одно и то же пространство. То есть все зажали деньги в один прекрасный момент, перестали платить, перестали подписывать акты. Вот. А когда ты первый раз в такое состояние попадаешь, то есть я же вообще был молодой, ну я и сейчас молодой, но тогда вообще был молодой. И для меня это вообще как бы был шоком, кризис вообще, что делать, куда бежать там в окружении моем мама, папа, они не бизнесмены, там друзья, которые были, у них свои там засады, что-то надо делать. Саша, я тебя перебью, а вот говоришь, что можно по-разному на это посмотреть, и я вот по себе даже сам помню и сейчас тоже над этим работаю, что когда все-таки происходит вот такие ситуации, не Обманываем ли, не обманывает ли человек сам себя, надевая розовые очки и думая, что несмотря на то, что все происходит вот таким образом, как говорит один мой знакомый, я не обосрался, я не обосрался. Вот. Или все-таки ну, стоит принять, что да, вот жопа сейчас случилась. Я, я, и могу снять быть... я, эти очки. я могу быть с тобой честь: у меня нет никаких розовых очков никогда, ни в первый раз, ни во второй. То есть я реально воспринимал все происходящее как есть. То есть мне реально было плохо, я это все проживал, я не знал, что с этим делать. Я смотрю на результат, а что в итоге получилось, то есть к чему все это привело. И вот результат как раз показывает, что вот эти стечения обстоятельств перевели меня к расширению, да, к масштабированию, к чему-то большему. То есть, ну, допустим, вот есть очень хороший долларовый миллионер, у него его стоимость 200 миллионов долларов. Ну, то есть это его активы, там, на компании, вклады. Оскар э, Хартман, по-моему, парень. И когда он заработал первые свои, там, ну, по-моему, 15 или 17 миллионов долларов с продажи компании, э, он начал инвестировать свои деньги, и он их проинвестировал, он только купил себе квартиру какую-то двухкомнатную, там, ну, вообще копейки. И остальные деньги он все выинвестировал в стартапы э, Digital ну, в, в интернете, и они один за другим начали сыпаться. То есть вот он говорит, допустим, э, самая большая вот прям наличность, которая была у него в руке, и он потерял, это в районе 2 миллионов долларов. Просто вот, ну, представляешь, ты вкладываешь в компанию деньги, и ты понимаешь, что она разваливается, да, и что-то нужно делать, корабль тонет. И вот у него в один момент 5 или 6 компаний вот практически в один момент начали тонуть. Он за 6 месяцев поправился, ну, был, весил, допустим, там 73 и начал весить 103 за 6 месяцев. Он начал спать по 4 часа, его сознание не понимало, что делать, он начал работать еще больше. Но как итог, три компании, которые остались, они заработали в 100 раз больше, чем он вкладывал. Ну, то есть, вот именно вот этот стресс, вот эти переживания, вот эта как бы, борьба там и так далее – они ну, помогли ему перейти вот на этот уровень более высокий, потому что стресс – это всегда расширение. То есть когда тебе страшно, когда у тебя все бесит, раздражает, и там тебя подрезает кто-то, в этот момент твоя энергетическая составляющая, она расширяется. То есть что значит расширяется? Ты начинаешь принимать, вот тебя бесит, а ты… Все хорошо, все нормально, то есть ну из тебя вот эти козявки начинают лезть, а ты все это наблюдаешь, проживаешь это, и в этот момент ты расширяешься энергетически. То есть ну возьмем, допустим, топовых там миллионеров, да, миллиардеров или людей, которые стоят в топе компаний. Чем они отличаются от тех людей, которые стоят снизу? По сути, это только мышление, которое позволяет им быстро реагировать на изменения и, допустим, оперировать большими суммами деньгами принимать критично важные быстро решения то есть допустим если там миллионер ему надо быстро одномоментно какое-то принять решение если бы это был ну человек так скажем неподготовленный, это его бы просто сдавило энергетически то есть он не смог бы эту информацию переварить да взвесить все поставить то есть раздавило бы его этой ситуации поэтому Перед каждым ростом, перед каждым взрывом всегда идет сначала как бы затухание такое, да? вот когда тебе, ну все, вроде жить не хочется, там непонятно, что делать. У меня есть на этот повод очень классная рекомендация. И я заметил, что у меня раз там в 2-3 месяца приходит такое, я смотрю на какой-нибудь свой бизнес и говорю, боже, все, все, закрываем, все, больше ни денег туда, ничего. И в эту секунду я вспоминаю, если такая штука происходит, Значит, самое время сейчас поднажать, и я вот как раз там э, вкладываюсь э, ну, через вот свой… у меня нет сопротивления, то есть я это чувствую, ну, что там нормально все будет, но мозг говорит, что все, надоело, там, ну, это как дохлая лошадь, слезь там с нее, и я вот чуть-чуть прям поднажимаю, прохожу этот флаттер, и там какой-то новый э, рубеж. Это вот э, давай про флаттер расскажу тебе, э, ты не знаешь, что такое флаттер? Нет, нет, не знаю. Ну, это короткая история, которая очень показывает наши физические законы, как работать. как это связано с нами. В общем, когда самолеты еще не умели летать со сверхзвуковой скоростью, каждый раз, когда они к сверхзвуковой скорости приближались, по-моему, там что-то 1278 км в час, не буду врать, я не физик, не астроном. Так вот, когда самолеты приближались к флаттеру, самолеты очень сильно начинали колбасить, там закидывать, он перестал быть управляемый. И начинали даже какие-то запчасти отлетать от самолета. И все пилоты сбрасывали скорость. Ну, страшно, да, как бы могло, там, самолет мог взорваться, там, его перевернуть. И один летчик, он очень часто подходил к этому флаттеру и не решался. И в один прекрасный момент он все проверил, что если что-то будет происходить, он выпрыгнет. И он поднажал, очень сильно начало трясти, а потом он попал в сверхзвуковую волну. Самолет очень сильно прижал, и самолет начал резко, качественно, быстро пируэты делать. И э, находясь внутри этого самолета, он попал в пространство, которое никогда не испытывал, пространство безопасности. То есть нет никакого сопротивления, он пробил сверхзвуковую. Вот с нами что-то происходит подобное. Когда мы приближаемся к нашему флаттеру, к нашему вот, э, взрыву, вот надо поднажать чуть-чуть. Хорошо, да, я тебя услышал. Благодарю. Я могу долго поговорить, я Да, да, я верю. Я поэтому и хочу переключиться, я понял с этим моментом. Меня еще интересует один вопрос, который я вот сейчас часто задаю. Вот сейчас очень такая актуальная профессия, и люди все больше и больше занимаются тренингами, консультациями по тем или иным вопросам. И у меня вопрос такой, так как мне это интересно, я это сейчас стал изучать. Мы все понимаем, что каждый человек уникален на 99 там, 9 миллионных процентов. И при таком условии, как тогда ты составляешь тренинги, даешь рекомендации или составляешь какие-то скрипты, которые, как мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, должны подойти всем. Хотя каждый человек уникален. Вот Как ты составляешь такой вот универсальный алгоритм, строишь вот тренинг или на консультации даешь рекомендации, которые подойдут этому человеку или группе людей? Хорошо. Очень объемный вопрос. Ну, допустим, давай начнем с того, что есть инструменты универсальные, которые подходят ко всем. Ну, например, да, если человек не знает, чем ему заниматься, он не знает свое предназначение, он хочет найти дело в своей жизни, то упражнение очень простое. Человек берет ручку, листочек и начинает с собой работать. То есть упражнение одно, но каждый там что-то свое выписывает. Ну, например, вот твоим зрителям я могу сейчас порекомендовать, как же найти то дело, да, как найти то направление в своей жизни, которым которая будет, ну, во-первых, максимально ваша, а во-вторых, где есть реализация, где э, рано или поздно на пересечении вот этих элементиков, которые вы напишите, где-то есть ваша большая мечта, где-то есть ваша большая цель. Э, очень просто. Ты берешь ручку и выписываешь все, что тебе нравится делать. Ну, например, нравится тебе спать ты спишь нравится тебе гулять ты прям говоришь я люблю гулять я люблю есть я люблю там заниматься сексом я люблю считать деньги я люблю там продюсировать да, я люблю общаться и вот ты берешь вот это все все все все все все, все столбик выписываешь и потом выбираешь сначала выбрасываешь там 10 пунктов просто так берешь и вычеркиваешь оставляешь там и доходишь вот так где-то до трех там четырех пунктов ну которые примерно как-то одинаковые а зачем их нужно выбрасывать те которые ты написал ну, потому что а, остаю, ты оставишь только те, которые ну, максимально для тебя вот близкие, то есть те, которые вот прям цепляют тебя. Ты же много можешь делать, ты можешь там гулять, можешь сидеть, но если ты ешь мороженое, тебя как-то это больше там вставляет, например. То есть и ты вот выбрасываешь то, что вроде как бы нравится, но есть что-то больше тебя вставляет, какие-то... Да, то есть чем больше доставляет радость и удовольствие, тем, ну, значит, это ближе, и ты это оставляешь. Именно действие, именно действие. Вот. Ну, когда, допустим, я вот так вот э, эту штуку составлял, то у меня очень интересно, то есть я люблю э, рассказывать вдохновленно о том, что меня кто-то вставляет, то есть, по сути, если, допустим, тренер-мастер какую-то пользу мне дал, или вот он что-то там, или продукт какой-то, мне очень сильно понравился, рассказывая другим людям, у меня это внутри тогда в моей машине вшито, что люди влюбляются, и они хотят, то есть, по идее, я продаю, не продавая, просто рассказывая о товаре, вкусно, да, красиво, я им вдохновлен, и люди начинают этого хотеть тоже. То есть о чем речь? Что мне нравится да, рассказывать о других людях, мне нравится рассказывать об успехах людей, мне нравится вообще рассказывать о людях, например. И вот, вот это одна из ярких ну, как бы сторон продюсера, например. Плюс там вторая, мне нравится все время что-то создавать, какие-то движения, какую-то суету. И мне часто говорят, Саша, ну зачем тебе эта конференция, ну зачем тебе этот продюсерский центр? Я говорю, да вы знаете, меня никто не зовет на конференцию, меня никто не зовет, чтобы меня продюсировали. Мне приходится самому создавать продюсерский центр, вот, чтобы потом ну, как-то продюсировать там себя, ну как один из вариантов. То есть вот. я правильно тебя понял все-таки? Есть, по твоему мнению, опыту, практикам, какие-то вот рекомендации, практики, которые подойдут абсолютно любому человеку? Конечно, конечно. Вообще, если честно сказать, у нас не так много сфер, которые, в которых мы различаемся. Да, мы все разные, но тут очень много и общего, потому что мы не можем жить отдельно, то есть мы живем все в социуме, мы... Все, ну, мы единый организм, и у этого единого организма одни болезни, одни желания, одни хотелки там и так далее. То есть если приходит человек, то ну, за 7 лет уже я, наверное, мне кажется, что вот все, которые только могут быть вопросы у людей, я так или иначе с ними соприкасался. Вот, вот ну, мне кажется, что все, которые только могут быть, ну, на тех уровнях, да, на которых я как бы, могу это понимать. Понятно, что там, допустим, ну, миллиард там долларов я не знаю, не терял никогда да, и никуда не вкладывал. То есть я не могу, ну, наверное, не, не смогу до конца правильно сконсультировать человека, но зато я могу применить технологии коучинга эриксонского, когда человек через меня может найти свое решение. То есть я ему не буду советовать. Поэтому есть четыре технологии общения, работы с людьми. Если хочешь, давай поговорим о них. А вот поясни сразу же, а как это происходит, когда через тебя человек находит сам ответ? Чтобы, ну, я не понял. Вот эта система коучинга. Эта система – это работа в потоке. То есть когда ты входишь в состояние, ты производишь настройку с человеком, и ты уже не являешься собой, а вы какое-то третье существо стали. То есть вот есть, допустим, ты, если ты ко мне пришел бы, есть я, как Александр Андреянов, ну и есть еще инструмент коучинга, потоковое вот это взаимодействие, Вот и я становлюсь вот этим третьим. То есть я не ты, я не я, а я как бы вот это третье. И взаимодействуя с тобой, мы потихонечку, как бы шаг за шагом, понимая, куда мы двигаемся, твой цель, твой запрос, я через там 115 различных вопросов, то есть в коучинге есть примерно 115 вопросов, так или иначе приведу тебя к твоей цели. То есть мозг твой линейный, вот, а я буду тебя через вопросы, ты уже не помнишь там пятый вопрос, а я помню, да, у меня система это есть. И я вот через вопрос. Вопросы очень простые. Первое, да, что ты хочешь, например. Ты говоришь, о, я хочу денег, отлично, а сколько ты хочешь денег? Я хочу миллион. И я вот такими вопросами просто все твое, то, что в голове у тебя есть, я это все структурирую, и в конце у тебя, ба -бам, эврика, вау, как бы результат, класс. То есть клиент сам приходит. Это один из вариантов работы. Их четыре есть. Могу раскрыть их, если хочешь. Давай я сейчас все-таки сначала хочу задать вопросы, вот, которые давай, а, Говоря, вот ты в рассказе, я услышал, ну, разумеется, о мечтах, о целях. А как ты считаешь, вот мечты, цели, планы, их нужно ставить? И почему все-таки, когда в большинстве случаев мы ставим планы, цели, у нас все происходит, идет не по плану? Несмотря на то, что вот мы вроде так старательно по всем правилам и рекомендациям все прописали пошагово, а вот все равно начинаем делать, и все идет ну, не так, вот, как мы задумали. Стоит ли тогда вообще строить планы и ставить цели? Однозначно стоит, потому что если ты не ставишь планы и не строишь планы, то тебя начнет ветром очень сильно мотать, раздувать, и ты просто потеряешься. Вот не ставить планы, это уже на очень высоком уровне осознанности, когда человек включен в пространство, он синхронизирован. То есть, если ты обладаешь таким навыком, и ты вот, ну, вот настолько включен в пространство, конечно, тебе тогда уже не до цели, да, ты уже э, познал там бытие. Но когда бытие пока еще не познал, нужно учиться взаимодействовать с этим окружающим миром. И на первом этапе, конечно, будет тебя мотать, потому что, а, нет привычки. Б. У тебя эта мышца не наработана, концентрация внимания. То есть твой ум, он как обезьянка все время будет скакать. Ты его привел, две минутки посидел, что-то поделал, он у тебя опять ускакал, там, где интересно, мультики посмотреть да или еще что-то. Поэтому на первом этапе, когда ты ставишь цели, ты начинаешь нарабатывать свой навык концентрации внимания, усидчивости, контроля внимания, энергии, там, достижения, да, делания. Поэтому если у тебя этого плана нет, хотя бы, да, как вот ты двигаешься, то есть у тебя должна быть глобальная цель, большая, масштабная, желательно за, рамках, за рамки жизни. Потому что если у тебя глобальная цель купить квартиру, например, то ты можешь под конец жизни купить квартиру. А если у тебя глобальная цель, допустим, там миллиардная компания, а квартира это где-то вот, вот, ну вот прям завтра, то ты ее реально завтра можешь купить. То есть. Суть такая, что у тебя должны быть глобальные, большие цели, видение твое, то есть масштабное, и желательно на всю жизнь. Потому что если ты цели ставишь на, на три года, например, у меня на три года я вот себе ставлю такой план – создать компанию, купить машину, купить квартиру. Твое сознание эти три года растянет на всю жизнь. И поэтому вот люди и покупают всю жизнь квартиры себе, покупают машины всю жизнь так и не могу. А как понятие истинная вот эта вот цель желание или оно навязанное извне и ты просто напросто тогда таким образом будешь всю жизнь бороться и даже когда ты это получишь ты поймешь что тебе не этого на самом деле хотелось а чего-то другого как определить? Ну я уже честно говоря забыл когда я там ставил какие-то не свои цели то есть это настолько было давно лет может быть там десять назад у меня все проще, я могу поделиться, как у меня. То есть я вообще даже не задаюсь себе вопроса, моя цель, не моя цель. У меня есть хочу или не хочу. То есть вот если я хочу, ну реально хочу, мне хочется, да, я ну, беру и делаю это. Потому что э, ты сам выбираешь, твоя это цель там или не твоя цель. Но если ты, конечно, из ума и у тебя отключены там, эмоции, чувства, ты с собой не синхронизирован, то есть ты неосознан, ну ты вот во фрустрации, да, в полете находишься. Конечно, из ума ну ничего не получится. Я уже тебе говорю чуть о, ну, о более глубоком уровне, когда ты синхронизирован с собой, ты соединен с собой, то есть у тебя уже есть понимание внутренних ощущение, на что опираться, да, ты понимаешь, как у тебя работает интуиция, как у тебя тело ведет себя, когда оно хочет или когда не хочет, или когда у тебя вообще взрыв, и ты просто вот, тебе энергия пришла, и ты туда несешься. Ну, это о том, что вот многие спрашивают меня на обучающих программах, как себя мотивировать, Саш, да? где взять энергию? Да никак. Если себя надо мотивировать, значит, это не ваше. Просто другой момент, что… На данном этапе, когда нет базы, например, и ты только начинаешь, ты хочешь большого сразу, и фокус не делаешь маленьких шажков, а вот именно в начале нужно фокус на маленькие шажки. Ну, то есть опуститься на землю с большого и начать создавать фундамент по чуть-чуть. И вот в этом ключевая ошибка. Мы хотим большого, а маленького ничего не строим. Поэтому тут надо ну, все просто, чтобы было осознанно. Прошу прощения. Соединиться, ну, вот, чтобы, знаешь, как, э, же вот, ну, допустим, представь, ты в кресло садишься или там одежду одеваешь, и она по тебе вся. Но ты же не задаешь вопросу, там, э, когда одеваешь какой-нибудь красивый дорогой костюм, там, Хуго Босс, например, он по тебе весь сидит, и туфли одеваешь, и они удобные. И ты стоишь так, интересно, вот мое это или не мое? Да таких костюмов, слушай, он Хуго Босс, там, да, Шан или еще какие-то, иди одевайся. Нравится, бери, иди. Ну, не знаю, смог я ответить? Нет, это такая да, тема. Да, я понял. То есть доверять своим ну, внутренним ощущениям, вот mm -hmm. внутренним. Только ты, А я увидел один из твоих курсов, это называется он ⁇ Управление реальностью ⁇ как ей управлять. У меня возник одноименный вопрос, а что ты подразумеваешь под управление реальностью? И, ну, собственно говоря, вот как с твоей стороны ты понимаешь э, то, как управлять этой реальностью. Хорошо. Давай постараюсь раскрыть этот э, момент. Я искренне считаю, что то, что меня окружает, это мое отражение. И есть такая даже метафора, что твой бизнес – это твое отражение. Если ты хочешь познакомиться и понять реально, где ты сейчас находишься, понять свой реальный уровень, посмотри на свое окружение. Твоя материя, она всегда честная, она никогда не будет тебе врать. Готов ли ты честно посмотреть на эту материю, это другой вопрос. Так вот, первое, что нужно сделать, это честно посмотреть, а что у тебя вообще вокруг тебя, кто тебя окружает. Потому что... Э если ты хочешь познакомиться с собой, вот одно из упражнений, которое тоже ко всем подходит, опиши, возьми ручку и опиши 10 своих людей, близких самых, с кем ты общаешься больше всего, оцени их, посмотри. И как показывает практика, именно эти люди сейчас находятся в твоей жизни для твоей реализации. То есть в твоей жизни нет ни одного случайного человека, вообще ни одного. Как только у тебя меняется фокус, как только меняются цели, мечты, ты, ты по-другому начинаешь мыслить, моментально твой круг весь меняется, сразу, мгновенно. Поэтому э, все то, что ты видишь, это, по сути, твое отражение. Ну, пример. Вот мне очень понравился, у меня есть друг, э, кинорежиссер Араруш, может быть, ты его тоже знаешь. Вот И у него есть очень такой фильм глубокий, не знаю, надеюсь, он не будет на меня ругаться, что я расскажу, но одна, один сюжет фильма, он просто еще не снят, голливудский блокбастер, очень мощный, красивый, и один из сюжетов фильма, когда э, мастер заходит в комнату, и вокруг него очень много зеркал, и он... Ну, не осознавая, что это зеркала, он воспринимает это как противники и начинает с ними драться, сражаться то есть выражать агрессию. И все вокруг него отражения начинают тоже с ним драться. И в один какой прекрасный момент, но ну, поскольку он не воспринимает это зеркала, а воспринимает это как противники он падает, и вот в полете у него он так летит, и он осознает, что ага, то есть я дерусь, да, я задаю эту волну, и волна обратно ко мне возвращается. И вот он, он падает, и в момент э, падения он успокаивается, приходит в гармонию, успокаивает свою внутреннюю воду, и зеркала все ему вот так вот кланяются. Ну, то есть это вот о том, что ты можешь через себя, работая с собой, можешь, в общем, приводить в порядок свое пространство. Понял, хорошо. Ну, я ответил да. на твой вопрос, как управлять реальностью? Да, да, я тебя услышал. Да. А? Ну, да, да, я тебя услышал, спасибо большое. Ну, лично мне понятно. У меня, у меня, в принципе, не так много, всего лишь там в районе, наверное, 45 упражнений, чтобы научиться управлять реальностью. Поэтому приходите и проходите все эти упражнения, они очень простые, каждому понятно. самое главное – сделать. А я так понимаю, что у меня вот еще один вопрос по одному из своих курсов, это как создавать работающую аффирмацию, это тоже относится к управлению реальности. И я просто вот общаясь и на своем опыте, общаясь там с разными людьми, тоже беря интервью, мне все-таки кажется, я вот уже в начале интервью говорил об этом, что аффирмации там «все хорошо», «все хорошо», это вот не те вот самые все-таки розовые очки, и как ты, получается, создаешь для себя и рекомендуешь для других работающую аффирмацию, которая будет работать и ну, благодаря которой твои желания будут исполняться, будешь реализовывать там свои таланты, счастье тебе будет, радость. Я, я вижу прям, что подготовился так, благодарю тебя, прям изучил все эти моменты. Смотри, а, в любом вообще направлении в любом твоем действии, в любом твоем результате, основным критерием это вера является. Если ты веришь, что это работает – это работает. Если ты не веришь или сомневаешься – это не работает. То есть ты не сможешь как бы обмануть себя, это не получится никак. Если у тебя есть доля сомнения, все. Это вот в китайской мудро... в китайской пословице есть мудрость очень хорошая. Если ты боишься, не делай. Если ты делаешь, не бойся. Вот здесь то же самое. Это первое. Второе, как работают аффирмации. Мы являемся, ну такой, знаешь, тягучей пластичной субстанцией. Вообще человек он весь вот, вот он уже не стоит на месте. Там процессов миллиарды какие-то происходят. До да? 100 триллионов клеток они все делятся, одни умирают, вторые появляются жидкости все ходят, то есть это прям огромный биологический там, университет от этого всего. И каждые семь лет человек меняется полностью, даже кости меняются. Это Дмитрий Шаминков, мой хороший друг, врач, он проводит обучающие программы. Он рассказывал, что ученые проводили эксперимент, то есть они вводили специальный краситель, который фиксировался, клеточки окрашивали. И после того, как человек умирал, он давал согласие, его изучали. Так вот, изучили что-то там, ну, врать не буду, более 100 человек, которые, мне ближе как-то даже к тысяче этот эксперимент, и получилось так, что нет ни одного человека старше, ну, физически старше 7-летнего возраста, у которого сохранились вот эти пигментные вещества. То есть каждый 7 лет наш организм полностью обновляется. То есть, по сути, это такая машина, которая двигается во времени и создает новые-новые новые клеточки. Поэтому то сознание, которое ты сейчас имеешь, оно так или иначе немножко в будущем, немножко в прошлом. Но это вот я такой пример привожу. Представь, что есть дед, есть отец, есть сын и есть внук. И это бесконечная вот этого, знаешь, родовая линия, которая будет все время двигаться. Также и сознание наше, оно постоянно видоизменяется. Теперь другой вопрос, если оно видоизменяется постоянно, ты можешь старое перекладывать каждый раз на кирпички, а можешь что-то новое строить. Тогда, если ты можешь что-то новое строить и перезаписывать свой винчестер, да, новые программы, тогда какие программы записывать? И вот тут стоит вопрос, то есть могу ли я выбирать те программы, которые могу записывать или не могу? То есть ну здесь уже разумно, если могу... То какие бы я хотел программы туда загрузить? И по сути ты выбираешь программы, которые ты хочешь загрузить, и, вот, и ты создаешь, по сути, себя, да, и свою реальность. Ну вот, если так пройти. А могу еще раскрыть, это тема глубокая? Ну, я все-таки хотел сначала свои вопросы задать. И потом, да, если еще желание останется, я согласен, тема глубокая, интересная. Мы еще вернемся к ней. А, скажи, пожалуйста, ты. Уже с большим опытом очень много людей проконсультировал, проводишь тренинги постоянно, семинары, вебинары. И скажи, вот как, по твоему мнению, можно ли помочь другому человеку? И какой, по твоему мнению, или несколько самых эффективных способов помочь другому человеку? Или все-таки, как ну, гов... есть ряд людей, которые ну, говорят и верят в то, что мы можем помочь только самому себе? И никому другому мы больше помочь не можем. Вот Как ты считаешь? Ну, меня благодарю тебя на твой ответ, ой, на твой вопрос сейчас есть. Четыре классные темы разные, которые вот можно э, их проговорить. Давай начнем с того, что стоит ли помогать человеку или не стоит помогать. Я за вот свой уже почти восьмилетний опыт работы с людьми, индивидуальной и групповой, понял один важный момент. Даже если ты захочешь помочь человеку, который не хочет, у тебя ничего не получится. Ну, то есть никого никуда не тащи. Это первое. Второе. У человека, как тебе кажется, с ним что-то не в порядке, но одно из первых правил тренера и коуча, и вообще осознанного человека, который относится к этой жизни, что в мире на самом деле все в порядке. Не надо никого лечить, не надо никого спасать, не надо... Дайте человеку спокойно прожить его опыт, который он выбрал. Не лезьте вы в его жизнь. Хочет он вот биться головой? Да пусть бьется, это его опыт. Ему не надо подходить и говорить, эй, парень, не надо биться головой, он тебе врежет еще, как бы скажет, ты что лезешь там? А если он стоит бьется, и ты вот смотришь на него, он говорит, что же мне делать, что же мне делать? Ты ему говоришь, ну не бейся, например. Да? Или он к тебе приходит и говорит, вот что же мне делать, я все время головой бьюсь, допустим. Ты говоришь, ну окей, как бы ты хочешь не биться? Да, хочу не биться. Ну, не бейся. А что так можно? Да, можно, окей. Ну, например, я утрированно говорю. Но смысл в том, что человеку нужен человек. Если ты хочешь с какой-то ямы выбраться, то самый простой путь, если тебе подадут руку. Это самый простой путь. Поэтому, когда ты развиваешься или там, строишь бизнес, здорово, если у тебя есть наставники, тренера, коучи они тебя быстро просто доведут до уровня, которого ты хочешь. Если ты сам будешь идти лет 7, например, то с наставником ну, от полугода год-полтора, то есть ну, сокращается там, в 7-10 раз. Это второе. Третье, по поводу «помоги себе, да, и, там поможешь окружающему миру», однозначно так, то есть ты первый… Вот как у меня это происходило? Когда я попал вот в этот жесткий кризис 2008 года, я поставил себе большую цель создать крупную, межконтинентальную, глобальную, масштабную, суперкомпанию, которую будут все любить, она будет суперблагостной и так далее. И вот именно эта цель меня привезла на остров Копанган, где я погрузился первый раз в жизни в всякие духовные практики, где там были и медитации и там ну, были ретриты различные и дыхательные практики и голодание сыроедение и яхуаска в общем я вот в какой-то момент осознался такой так стоп вообще что происходит да как вот это все я вообще как здесь оказался и я прям в одной медитации вспоминаю себя когда я четко ставлю вот это намерение. И именно это намерение привело меня к тому, чтобы я начал изучать себя, потому что все начинается с тебя. И это был мой точка ноль, первое, с которой я начал. Сначала я начал знакомиться с собой, потом я начал знакомиться с окружающим миром. Когда я решил ну, там, все вопросы, которые я задавал себе сам, и я смог их решить, ко мне начали обращаться другие люди. И, и тут появился путь мастера, то есть, что значит путь мастера? Ну, допустим, возьмем э, человека, который умеет хорошо рисовать. Он сначала становится сам профессионалом, потом он начинает обучать и помогать другим людям, э, ну или там начинает для других людей рисовать, а потом он начинает обучать тому, как рисовать. То есть у каждого человека, у любого мастера, тренера, учителя или человека, который обладает каким-то супер-сверх знанием, у него вот этот путь… Идет. Сначала он помогает себе, потом помогает другим, а потом начинает обучать людей, как помогать другим. Ну, то есть это определенного уровня рост мастерства. Поэтому однозначно, сначала ты работаешь с собой, а потом уже начинаешь работать со своим окружением. Очень хорошая есть метафора, называется «Вызыватель дождя». Поищите в интернете, почитайте. Прям «Вызыватель дождя» почитайте. Хорошо, благодарю, Саш. А, а тогда скажи, вот уже вопрос чуть-чуть в сторону будет. Мне вот интересно всегда слушать от, ответы, периодически задаю им людям. Вот если бы ты вернулся в прошлое, скажи, вот поступил ли ты бы по-другому, или бы ты все-таки пошел по этому же пути и прошел вот все то, с чем ты столкнулся за всю жизнь, и хорошее, и жопые, и, ну все, что ты прошел, или бы ты все-таки пошел по другому пути. Вот как ты ну, считаешь? Что... Ну, с, того, с того, что я не считаю, что у меня была какая-то жопа, или там что-то было плохое, или там от чего-то надо отказаться. У меня ни одного события в моей жизни не было, э, какого-то, э, ну не знаю, которого, о котором я жалею. То есть я настолько понимаю, что нас вот так вот на ручках носят, то есть наши там... Высшие я, да, или там ангелы-хранители, как хотите называйте. Но я вот считаю, что это тоже мы, просто более высокого уровня. Ну, допустим, что вот представь, есть ты, а у тебя есть клетка печени. И вот, ну, так или иначе, ты через там кровеносную систему как-то взаимодействуешь с клеткой печени и заботишься о ней. Может быть, сам этого не осознала. Также у нас есть, то есть, высшие иерархические системы, которые на нами, ну, с нами там взаимодействует, как-то управляет, да, как помогает. Поэтому в моей жизни все было настолько всегда, я настолько, я вижу это божественное проявление, я вижу, насколько мы слепы, глупы, э, вот, знаешь, как маленькие дети, реально. Вот мы маленькие дети, которые только и можем что в моменте наблюдать и восхищаться тем, что есть. Все, вот наша, по сути, ну, как бы основная задача наслаждаться тем что происходит хорошо благодарю мне понравился ответ а скажи пожалуйста я вот видел и ты этим интересующие вот, про матрицу судьбы там вот гороскопы и все вот подобное скажи пожалуйста а вот ты считаешь, что это все если ты считаешь, что это все действительно работает, что можно благодаря этому посмотреть на то, кем ты являешься там, возможно, будущее, твои какие-то таланты раскрыть, то тогда вот как вот это вот при помощи там, гороскопов или там матрицы судьбы вот ты смотришь и решаешь там какие-то возможно получаешь ответы свои задачи в жизни. Ну, давай начнем с того, что оно все существует, это факт. Вот, и очень хорошая есть метафора, которая объясняет вот твой вопрос, на, на твой, дает твой ответ на твой вопрос. Я думаю, что ты его знаешь, это про трех мудрецов, которым завязали глаза и подвели их к слону. Знаешь эту метафору? Ну, там, да или нет? Нет? Нет, слушаем тогда. Взяли трех мудрецов, завязали им глаза и подвели их к слону. Одного прислонили к туловищу, и он такой толкает, и такой, вау, классно. А второму дали хобот, и он его щупает, а тот извивается. Третьему дали ногу, он ее обнял, и такой, О, как бы не получается оторвать. Ну все, им развязали глаза, отвели их в сторону, то есть он, они не видели слона. И спрашивают, а слона? Один говорит, да он как змея, говорит, здоровый такой, там, еще вообще меня поливал там. Второй говорит, да он как стена, какая змея, ты что, я говорю, то с места не... Ну и вот, а третий говорит, да это дерево вообще, это, я его не смог поднять. И вот все науки, какие бы мы ни брали, там, human дизайн, астрология, там, нумерология, матрица судьбы, их, их прям, ну, мне кажется, что там, как таро там, да, их очень много. Это все, так или иначе, какие-то элементы одной большой системы, которую нам, сознанием, к сожалению, не понять. То есть на уровне нашего мышления мы не можем воспринять ну вот, то, в чем мы находимся. Это все равно, что, допустим, компьютер бы осознал то, как он выглядит. Ну или представь, что, допустим, муравей понял вообще, как работает вот этот весь прекрасный мир. То есть он даже не понимает, что он в какой стране там находится, да, или если там звезды? Вот это о том, что мы на своем уровне эволюции, там, на своем уровне иерархии, что-то понимаем, да, что-то видим. И вот эти науки, они позволяют нам какие-то крупицы собрать, там, что-то вот я из этой взял, что-то из этой взял, что-то из этой. Но в основном у меня так происходит: я могу включить фильм, и вот он фоном идет и мне, там, а здесь задумайся, я оп, у меня картинка появилась. То есть. Я из пространства могу все эти знаки, по сути, читать. Так же, как и ты, да, так же, как и другие люди. Почему говорят, если ты что-то хочешь, ставь намерение, ответ тебе придет. То есть оно все живое, да, вокруг нас, оно все реально работает, все существует. Другой момент, что не все, знаешь, как, все нам дозволено, но не все полезно. То есть не все нам нужно. Вот. Поэтому я пользуюсь и human дизайном, пользуюсь немножко, там, астрологией, вот, и всякие там ченнелинги в общем я это все люблю и я вижу как это но ну, открывает реально грани там иногда отвечает на вопрос есть там хранители в общем много направлений которые реально существуют это факт хорошо понял благодарю тебя скажи тогда пожалуйста вот есть такой вопрос еще все вот сейчас ну, как я это в своей реальности в отражении себя самого вижу, что хотят денег, там пытаются э, любую там за любую соломинку ее монетизировать, чтобы там, денег опять же получить. И вот эту вот зависимость от денег очень сильно наблюдаю. И как ты считаешь, все-таки, ну, как мне кажется, не главное ли, чтобы наши желания исполнялись? Или все-таки стоит э, навык, там, который ты сейчас получил, или о котором вспомнил, его сразу же там монетизировать, э, и для того, чтобы у тебя было там больше денег, накапливать их для чего-то? Давай постараюсь ответить. Тоже ну, интересный вопрос, я думаю, что многих интересует. Есть очень хороший ученый, тоже рекомендую всем его посмотреть, Сундаков. Вот, наберите, это наш российский путешественник. И он говорит, он, он реально, у него там пять степеней, он там доктор наук, он там, в общем, академик каких-то там, он, у него там 4 или пять паспортов, очень знаменитая личность такая. Его когда спрашивают, ну, как бы вот, там, расскажи, да, самый главный секрет-то, скажи вообще, как? Он говорит, ты знаешь, единственное, что всегда срабатывает, вот, и прям вот это точно работает, что всегда может быть по-разному. Ну, то есть вот, вот это точно работает, что оно всегда может быть по-разному. Вот, а так, чтобы сказать, вот это вот 100% будет вот так, это не работает. Поэтому я считаю, что если кто-то зарабатывает, монетизирует, слушай, ну это их путь, я спокойно к этому отношусь. Кто-то хочет получить навык и зарабатывать, да ради бога пусть зарабатывает, а может кому-то пользу сделает. Ну, вот, ну, я не вижу ничего в этом зазорного, плохого. Я, я, я во-первых, люблю деньги. Для меня деньги ⁇ это инструмент, для меня деньги ⁇ это возможности, для меня деньги ⁇ это рост моих э, проектов, для меня деньги ⁇ это развитие тех людей, которые вокруг меня. То есть я к этому отношусь, ну, например, знаешь, как, как, как ну вот какой пример привести? Очень хочется какой-то такой, знаешь, пример привести, чтобы вы поняли. Но ну, это ресурс. Ну, то есть это, ну, вода, пусть, да, вот вода. Вот деньги ⁇ это вода, например. Да? Можно назвать деньги ⁇ это любовь. Можно назвать деньги ⁇ это еда. То есть это какой-то ресурс, который, благодаря которому что-то появляется. То есть это не конечная точка. Это, ну, элемент, инструмент в цепочке, да, какая-то связь. И то, что люди хотят быть богатыми, слушай, ну это нормально, ну, то есть это такой уровень осознанности, и вот на данном этапе он хочет вот так, потому что общество об этом пропагандирует, потому что у него есть внутренние там потребности, желания, может быть, есть девушка, перед которой он хочет там заслужить ее сердце. То есть в основе всех действий лежит какая-то вот, ну, как бы глубина, да, какой-то корень, то есть какое-то зерно есть. Главное, чтобы это зерно, оно несло благость, и все. То есть, если у него, допустим, заработать денег, чтобы выжить, ну, там, в семье, ну, это благость. Если заработать денег, чтобы самому выжить, ну, тоже благость, нормально. Вот, Если заработать денег, купить себе одежду красивую, порадоваться, да ради бога, ну, она же есть, он иди да, покупай. Поэтому да, делайте, что хотите, я бы так сказал еще. Да? Вот это вот классно, вот это... Это очень ценная рекомендация. А скажи, пожалуйста, вот для тебя в жизни что самое главное? Такой достаточно простой вопрос. У меня ответ сразу пришел, я просто подумал, как его красиво сказать. Ну вот если ну, постараться прям коротко выразить, то это моя жена. Вот. Ну, как ни странно, да, вот, я много там оцениваю разных вещей, я понимаю, что все-таки моя жена, женщина, это вот тот человек, через которого я проявляюсь, через которого мы постоянно трансформируемся с ней, она все время изучает, изменяется. Потом на втором месте это дети, то есть их развитие, их становление, то есть это такие клеточки, которые, да, как-то от нас там отвалились. Потом, соответственно, это наши родители, то есть наши предки, то есть наш род. Да, наши вот... Саш, а я вот тебя перебью, а я вот сразу же отметил, а скажи, пожалуйста, а почему все-таки ты про себя не сказал? Вот жена, дети, а разве ты внутреннее вот это вот ощущение радости, счастья, раскрытия талантов? Ты меня спросил, своих... что у меня самое главное, я обратил свой взор вовне. Ну, то есть вовне. Потому что то, что внутри, ну, оно как-то, знаешь, само собой, что ли, да, об этом даже не надо там что-то говорить, там, задумал. Ну, что я буду говорить там, не самое главное, чтобы вот у меня внутри был. да, это понятно. Ну, как бы, если там не порядок, то вообще какой может быть порядок там в отношениях? То есть, я вот, ну, как-то, знаешь, даже это, это априори, да, само собой идет. А, а ты согласен, вот, например, с таким утверждением, что... Мы не можем полюбить другого, не полюбив самого себя. То есть любовь окружающего мира к тебе начинается с любви самого к себе в первую очередь. Согласен или вот как ты считаешь? А тебе зачем это знать? Что, что ты подразумеваешь под этим вопросом? Я попытался понять суть да, идею а... а Я... Для чего я его задал? Потому что вот как раз-таки многие, особенно вот люди из прошлых, ну вот, со более взрослых возрастов, они вот все думают там, думая о нем там, думая о семье там, думая об этом для того, чтобы там этому было хорошо, этому было хорошо. А ты сам по факту остаешься несчастным, о себе не думаешь и тем самым ты сам несчастливый и другим не получилось сделать так, чтобы они тоже были счастливы. И в общем все недовольны. И вот для того, чтобы и мне и зрителям было понятнее, я вот задал этот вопрос. В любом случае, если я скажу даже по-другому, то это тоже крайность другая. То есть мы сейчас говорим с тобой о крайностях, а я говорю о совокупности всего, ну как бы о цельности. То есть одно без другого никак. Но ну, Я тоже ну, честно внутри считаю, то есть если ты не можешь говорить «нет» слова, то «нет» оно никогда, даже если ты его скажешь, оно не будет «нет». И наоборот, если ты не умеешь говорить «нет», твое слово «да» тоже не будет «да» настоящим, потому что там у тебя все перевернуто, да, ну вот, нет «да», да, там перепутано с «нет». Поэтому и в отношениях то же самое, то есть если ты хочешь ну, полюбить, наверное, другого человека, ты должен понимать, да, что такое любовь к себе. То есть если ты хочешь научиться ухаживать, ты сначала должен, ну, как бы проверить это на себе, а что такое ухаживать, ну и так далее. То есть для меня это какие-то вещи неразделимые. То есть это, или я их давно на эти вопросы ответил, или мне не задавали давно эти вопросы. То есть, как-то они, как само, само собой разумеющиеся, что ли, не, не могу объяснить. В общем, должно и там, и там, быть, да, и как бы и плюс, и минус. Хорошо, да. Спасибо. И скажи, у меня вот один из. Крайних вопросов, которые я подготовил, вот это все-таки так как ты сказал, и я уже понял, что есть инструменты, практики, которые ну, действительно подходят всем, каждому, тогда вот дай рекомендацию, так как я думаю, и ты понимаешь, и я, вот что самое главное, это все-таки ну, уровень энергии в тебе. Вот чем больше свободной энергии, ну, чем больше ты заряжен, тем, ну, все легче у тебя получается. И скажи, пожалуйста, вот дай рекомендации, вот как поднять этот уровень энергии, вдохновение, вот, чтобы быть заряженным, и как следствие у тебя начинало все легко получаться, там, события происходили наилучшим для тебя образом, и все складывалось наилучшим, ну, так, как тебе хочется. Хорошо, я поделюсь своим осознанием, которое ну, для меня сейчас актуально. Уровень энергии и уровень твоей вот, ну, деятельности для меня – это следствие следствие реализации. Ну, допустим, если ты умеешь играть в футбол, и хорошо у тебя получается, то футбол – твоя любимая игра, то есть у тебя там все классно. И, и, и, или, допустим, бизнес возьмем. Ты будешь любить свой бизнес, если он дает тебе результат, если у тебя там есть результат, и классно, ты деньги зарабатываешь. То есть тебе не надо будет мотивировать себя идти на работу да, или там на, на свой бизнес, если у тебя там все хорошо. Поэтому для меня уровень энергетики – это как показатель, э, во-первых, результата, которого ты уже как-то достиг, да, пощупал. Во-вторых, когда ты стоишь на своем месте. Есть, я, я искренне внутренне считаю, что когда мы не, не в том направлении идем, и нам этот путь становится все сложнее и сложнее, вот знаешь, как у нас есть дорога, центр, и вот мы от центра начинаем отходить, и, а у нас такие, э, как они называются, -то эти э, резинки-то, как они называются? Ну вот, которые штаны-то держат. Подтяжки, да? Подтяжки. Да, да, да подтяжки, подтяжки. Ну, мы вот к этому центру вот подтяжками этими прижаты. И вот мы пытаемся от центра отойти, отойти, отойти. Нам все тяжелее. Мы там боремся. Потом отпускаемся и бэм, назад. И потом ай, как больно, как плохо, тяжело. То есть надо себя мотивировать. Опять мы начинаем там от этого. Да надо расслабиться просто. Потому что когда твой истинный путь, когда ты идешь своей дорогой, тебе ничего не надо специально делать. Я вот просто пример тебе приведу. Вот сейчас мы с тобой общаемся, а я последний раз проснулся вчера в 10 утра. То есть я реально был вовлечен, очень, ночью работал, не заметил, как расцвело, проснулась моя жена в 8 утра, говорит, пойдем покушаем, мы пошли покушали. Потом я пришел, вроде ну, как-то спать не надо, потом у меня была командная встреча, потом тренинг, потом ты. И вот, вот из-за того, что много событийности, ну, все события прикольные, классные, интересные, я уже понимаю, что у меня сейчас ну, как бы уже третий день пошел, и я ну, реально без допинга, и думаю, так, вообще-то надо, надо как бы, поспать, уже, вот у меня сейчас 6 часов, интересно, а я еще хочу погулять пойти, потому что я сегодня не выходил из дома и так далее. Мне еще столько дел, надо поработать, методичку доделать, там завтра запуск. Когда спать-то, думаю, да, ну... То есть, что я сейчас мотивирую как-то? Да нет, конечно. То есть, на ну, меня прет просто от того, что я делаю то, что мне нравится, и у меня там есть обратная связь. Конечно, это не сразу приходит. Вот тут, наверное, можно раскрыть эту тему. А как найти там свой путь, да, как найти свою дорогу, как уже встать на, коле... на колею? И мне очень... Кстати, это один из самых частых вопросов, как найти дело своей жизни, любимое дело. Вот. У меня очень простой ответ, никак вы не сможете найти сейчас, если вы не знаете дело своей жизни, найти дело своей жизни, невозможно это. Вы можете составить предположение, что вот у вас вот эти направления вам нравятся, вот эти направления, вот здесь вот у вас хорошо, вот здесь получается, выбрать там 5-7 направлений, потом выбрать три направления, потом подбросить монетку, выбрать одно направление. И вот если в этот момент, когда ты подбросил, думаешь, эх, нет, лучше бы вот то направление, вот значит его выбирай. А если выпала орешка, и ты думаешь, ой, классно, вот его и хотел, бери его и начинай разрабатывать. То есть начинай создавать в голове нейронные сети, нейронные связи, чтобы потом, когда у тебя уже нейронная связь построена, ты не тратил энергию на строительство, а ты наслаждался от быстрых э, процессов. Поэтому на тот момент, когда у тебя нет любимого дела, люби, ну, бери любое. То есть ты можешь раскрыться, ну, как минимум, мне кажется, в, ну там в 100, может быть, в 500 различных направлениях. Ты один можешь открыться, раскрыться э, там, в 100, там, 150, 500 направлений легко. То есть я могу вот сейчас взять листочек и прямо написать 500 вот примерно различных направлений, что я могу делать вокруг того, что я сейчас делаю. И они все меня будут вот вштыривать. Поэтому выбор чего-то одного – это заблуждение ума. Найти свое предназначение, мы думаем, что это какое-то одно направление. Да предназначение – это, знаешь, как, ну, э, допустим, Азия. Где мне жить? В Азии. А я хочу знать город, в Азии живи, там возле моря живи, сколько стран возле моря, да их там ну, сотни. Вот так же и в нашей жизни, у нас сотни направлений, в которых можем реализоваться. Проблема в том, что мы их ищем и ничего не делаем, а надо делать и не искать. Вот тут надо как бы навести порядок, стратегию выставить примерно, если я пойду вот туда, через 5 лет я буду там. Хочу я там оказаться, да, меня вдохновляет, погнали. Если ты будешь идти, будет тяжело, дружище. Ну, как бы не та стратегия. То есть будь осознан, да. Ну вот в жизни все очень просто. Она очень простая, как бы вот настолько простая, что мы на шум думать, да не быть такого не может. Ну как бы что реально так так просто что ли? Мы что можем намерение свое поставить и мечта наша сама произойдет? Да, да. Прикинь вообще да. Если ты знаешь, чего ты хочешь. Все пространство вокруг тебя и ты и твои друзья начинает тебе в этом помогать вот так оно все просто наслаждайтесь ну там поищусь супер супер супер супер супер у меня. Ну и я уверен, зрители тоже. А скажи тогда вот крайний вопрос. Мы с тобой говорили, и ты рассказывал о практиках, которые подойдут каждому человеку. Расскажи э, напоследок три своих самых любимых, которые тебе больше всего нравятся, практики для того, чтобы вот, найти любимое дело, для того, чтобы определиться с тем, что тебе хочется делать. Вот Три рекомендации для того, чтобы человек их любой человек, начав применять, понял примерно, в каком направлении ему нужно идти, что ему нужно делать. Вот, определиться и отсечь все сомнения, страхи. Слушай, ну, Хорошо, отсечь все сомнения не, не получится, потому что у ума такая задача – создавать, сеять э, сомнения, пытаться их решить, конечно, не решая продолжать. То есть наш ум он заточен решать, а не, ну, как бы он заточен на действие, а не на окончание результата. То есть конец результата – ну или сам вообще результат, да, конец ума ⁇ это смерть. Пока смерти нет, ум, он постоянно что-то генерит. Но практики такие есть. Смотрите, первая практика ⁇ взять, сделать перепросмотр своей жизни. Чтобы было интересно, весело, как бы прикольно, не надо себя заставлять. Если ты себя заставляешь, значит, это не будет, скорее всего, работать. То есть, необходимо... это может быть, знаешь, даже такое, что просто поставить намерение, и намерение очень простое вспомнить, когда у тебя что-то получалось, неважно, приносило это деньги или не приносило, главное, чтобы ты по пути получал классный заряд, да, результат, и э, чтобы ну, еще какой-то результат получился у тебя или у твоих близких. Ну, например, я вот э, эту историю недавно вспомнил и ну, пару раз уже ее рассказывал. У меня на третьем курсе... Или на втором курсе, на втором. Был учитель по физике, на физику я не ходил. Знаешь эту историю, нет? А, рассказывал, да? Не знаешь, да? Вот, в общем, учитель физики, я не, не был, по-моему, ни разу на физике вот, за весь семестр. Или я был там, не помню, у меня какая-то там даже тройка, может быть, выходила. и Я к нему подошел, говорю, ну там, Александр Петрович, там надо что-то сделать, да, как-то этот вопрос закрыть. В общем-то, мне не очень удобно, конечно, там потому что они меня все считали там голубых кровей, у меня папа кандидат технических наук, то есть очень уважаемый человек в университете, мне не хотелось как-то его подводить, позорить. Вот. И, но я все равно подхожу, потому что этот вопрос надо решать. Он говорит, ну ладно, ладно, вы же, говорит, строители, найди вот там шесть балбесов таких же, да, как ты, и э, покрасьте мне дом двухэтажный на острове, э, на острове, ну, короче, на озере. Я говорю, и все нормально, как бы, да, вы поставите, он говорит, да, вот вам деньги на краску, вот там надо туда ехать, вот там вас встретят и так далее. Я буквально там вообще за 15 минут нашел ребят, я их всех знаю хорошо, потому что мы с ними, видимо, там прогуливали эти пары. Вот, и поехал на дачу, нашел эту дачу, открыл, посмотрел, по-моему, сделал замеры, ну, то есть как-то подготовил пространство, нашел леса ребята вообще ничего не делали, я собрал у них зачетки, вот. и мне это было прикольно, мне было это классно, то есть мне это азартно, мне это не было тяжело, вот этот процесс весь организовать. Так вот, я очнулся и вспомнился, и подумал, что ну вот, я осознал этот момент, то есть до этого была суета, я когда жарил так сосиски, поднимаю голову и смотрю, шесть человек на лесах стоит, красят, а я сижу снизу и жарю им сосиски. Я такой думаю вообще красота, то есть это, это для меня был первый опыт как бригадира, как мастера, да, как строителя, мы же там теоретики все были, и я жарю, думаю, классно, мне нравится, я хочу так, организовал процесс, может быть, я там не до конца это все осознавал, но вот такие ситуации в жизни, они есть у каждого, сто процентов, когда что-то получалось, и вы были в, том, ну, в своей тарелке, в своем месте и как-то вот проявлялись, ну, допустим, кто-то может быть, взять гитару да и там поет, допустим, и все сидят и слушают, его, потому что он реально красиво поет. Кто-то э, хорошо, качественно, допустим, чинит телевизоры спокойно, кто-то там настраивает компьютер. То есть это то, где ты проявился и ты почувствовал реализацию свою. Что-то вот ну, тебя торкнуло. Неважно, заработал ты деньги или нет, самое главное ⁇ это внутреннее состояние. Потому что когда есть внутреннее состояние, монетизировать это очень легко. Вот. то есть, если ты любишь то, что ты делаешь, ты всегда к тебе придут деньги. Дальше, вот как у меня второй раз проявилась эта ситуация на пятом курсе университета, мы с другом, ну я работал в большой экспертной организации, компания Well Константин Еремин, большой привет, первый мой учитель, руководитель большой крупной компании. И я на одной экспертизе, общаясь с директором, услышал, что они планируют делать реконструкцию. И они спросили, а ваша компания делает реконструкцию? Я говорю, ну да, в принципе, о чем проблема-то? А у, у нашей компании не было строительного отдела. Я говорю, да, конечно, делают, а чем? Почему? Ну, он говорит, да вот нам надо сделать, ну а там большой торговый центр. Ну, то есть, представляешь, да, торговый центр. Нам нужно фонарь переделать его, переварить, поликарбонатом закрыть и по всему, по всей площади поставить сэндвич панели и крыши сделать сэндвич, утеплить. Я говорю, да, вообще легко, говорю не проблема. Я все замерил, сделал план реконструкции, все это утвердили в компании, сделал смету, рассчитал, принес им, показал. Я еще думал такое, так, сколько же поставить, сколько же поставить, сколько же денег-то поставить. Вот. Думаю, миллион, ну вроде как-то мало, Поставил миллион семьсот. Потому что я посчитал по себестоимости, там вообще 500 тысяч получается по себестоимости. И они мне говорят, это смета правильная вообще? Я говорю, да, нормально, правильно. Они такие, ну ладно, как бы правильно, правильно, странно. Потому что, по идее, такая работа стоит 6 миллионов рублей. Ну, я говорю, да, не, мы там за миллион семьсот сделаем нормально. У нас такие цены. Так вот, я выполнил эту работу, чистыми потратил 300 тысяч рублей заплатил налоги, у меня чуть больше миллиона там осталось. То есть я опять, в принципе, сделал то же самое организационное де дело, как раньше было, только уже монетизировал это. Вот. О том, что у каждого из вас, да, кто сейчас смотрит, у кого есть, допустим, вопрос по предназначению, вы свои сильные стороны знаете, но вы на них не обращаете внимания, думая, что это у всех так. Поэтому здесь нужно именно соединиться с собой и понять, что... Какая-то у тебя есть сильная сторона, какая-то у тебя есть сильная сторона, которую ты делаешь лучше всех. Именно она нужна в сообществе, сообществе людей. Давай, передаю тебе слово. Ну, на самом деле, я бы хотел услышать все-таки более конкретизированно. рекомендации. Давай, взять русскую листочек и прописать из своей жизни последних 5-10-15 лет элементы, когда у вас все получалось и все было хорошо. Первое. Второе. Взять и на будущее посмотреть, просто составить гипотезу, идею, кем бы ты хотел, где бы ты хотел очутиться, кем бы оказаться, какой иметь бизнес, что бы ты хотел делать, какая твоя реализация, просто помечтай. То есть вот у тебя впереди реально еще семь жизней, как минимум. Семь жизней полноценных целых. Одну жизнь свою представь какую-нибудь. Вот. И у тебя еще какое-то будет. То есть твоя задача поизучать. Первое. Второе. И третье – это взять настоящий момент и выписать все, что ты можешь делать. Вот все навыки. Умеешь массаж делать – пишешь массаж. Умеешь рисовать, пишешь и умеешь рисовать, умеешь обои клеить, все выписываешь, потом берешь, делаешь такую табличку и в первой табличке, в первой колонке приносит ли это тебе деньги или не приносит деньги. Если приносит, ставишь плюсик. Дальше ты в этом являешься эксперт или ты новичок, то есть сколько нужно тебе времени, чтобы прокачаться в этой области. Ну и ты ставишь там год, два, три, то есть насколько это долгосрочный выстрел. А третье, пишешь вообще, ты хочешь это делать или ты не хочешь. И вот там, где будет больше всего плюсиков, на данный момент это та тема, в которой ты развиваешься. Но это не значит, что это на всю жизнь, у тебя может через неделю вообще все поменяться. Поэтому ты делай на данный момент, анализируй прошлое и думай о будущем. И вот что-то где-то на грани вот этих трех вещей у тебя однозначно есть сто процентов сделайте эту супер саша супер благодарю неимоверно цены по мне так общение у нас с тобой получилось я прям искренне благодарю тебя за все ответы которые ты дал лично мне было все понятно хотя опять же Наверное, единственная моя рекомендация это ну вот, по своему опыту я лично такие интервью, такие записи пересматриваю не по разу, потому что каждый раз, когда ты их пересматриваешь, ты что-то все равно новое получаешь. Потому что пересмотрев его через месяц, там уже будет совершенно другой Олег через месяц, и тем самым он получит что-то для себя новое. Поэтому, Саша, я благодарю тебя за эту встречу, за это интервью, и я о всех курсах, о которых я упомянул, я ссылочки оставлю в описании. Тем, кому по радости, кому отвлекается, пусть обязательно проходят. Вы сами услышали, что действительно все-таки есть универсальные для всех подходящие практики, которые подойдут и вам. И поэтому все, друзья, до скорого, успехов, счастья, Сейчас. радости. Ага. Олег, благодарю тебя, простите, я тебя останавливаю. У меня совсем скоро, буквально через две недели, будет очень сильная игра саморазвития. Называется Мастер жизни. Она бесплатная, я вас всех приглашаю. То, что мы сегодня соприкоснулись, только коснулись, там будет это полноценные 7 дней очень мощные прокачки. То есть мое служение делиться. Я буду давать на процентов. ваша задача взять, да, если вы это хотите. Приглашаю. Чувствуете отклик, проходите. Круто, Саша, круто. Спасибо большое. Все, друзья, успехов. Если по радости, подключайтесь, присоединяйтесь и живите по радости, раскрывайте свои таланты. Все, пока-пока. А, Спасибо. говори. Да я хотел тебя поблагодарить за сегодняшнюю встречу. Если бы не было тебя, не состоялось бы на наших, нашей встречи. Мне было с тобой очень легко, очень комфортно. Я еще раз погрузился во все вот эти энергии, я тебя очень искренне благодарю. Если я могу быть для тебя чем-то полезным, да, или для твоих э, участников, вот кто это смотрит, пишите вопросы, ты мне передавай, может быть, еще снимем какое-то такое подобное интервью. Я тебя благодарю, всем привет, всем пока. Переходите на мой канал YouTube, там море вообще полезных материалов, видеороликов по саморазвитию, самосовершенствованию духовному росту, там, созданию бизнеса, поэтому... Приходите, друзья. Пока. Все, друзья, да, ссылочки на все соцсети Саши я оставлю в описании. Все, пока-пока.